Слава тебе, Аллилуйя тебе! Возвещу Слово мое народу моему, Откровения мои, Тайны мои, Когда вижу смирение народа моего! Ибо привожу вас в состояние сокрушения, когда вы не будете видеть выхода, а будете знать только есть Божий небесах, открывающий и поддерживающий и сохраняющий. Как говорит Дух Святой, непременно исполни это слово над народом Моим, приводя в состояние потрясения и горести великой сердечной, для того, чтобы обратить сердце ваше к себе и направить наши ноги на путь мира, как говорит дух святой слава вечному богу отцу и сыну и святому духу аминь